24 апреля, четко в пасхальное воскресенье, нашему Тоби исполнилось 8 месяцев, и уже в 6.20 утра он причесан, красивый, сидел около двери и ждал, когда же мы пойдем праздновать. Были приглашены все его друзья, но к сожалению мало кто просыпается так рано, но все равно. Компания утром была обеспечена. По установившейся традиции на Тобе надели намордник с утра. Но вел он себя сегодня просто идеально. Так что намордник был сразу снят. 24 апреля. Нашему Тобе сегодня 8 месяцев. 7 часов утра. Прогулка в нашем парке. Но, к сожалению, на морднике, потому что очень грязно. Такой парк, где вечером любят люди посидеть, пиво попить. Косточки побросать разные вредные. А вообще Тоби очень достойно сегодня принимал поздравления. Был вес от киска, наблазка. А самое главное, не мешал старшим товарищам праздновать его праздник.